В России ничего нет, говорили они. Вот ебать это пизда нахуй! Ебать! Этот ролик уже облетел все интернеты, где украинцы воюют всем на зависть. Некоторые люди говорят, как же так, что-то непонятное снято, да что-то летит, почему звук такой не сразу, неужели это звук от взрыва, как он мог так быстро прийти, поясняю. На видео была запечатлена гиперзвуковая российская ракета «Кинжал». И звук пришел не от взрыва, а звук пришел от ударной волны которую в воздухе создает любое гиперзвуковое оружие и, в принципе, любой сверхзвуковой самолет. Нам, россиянам, очень приятно осознавать, что у нас в стране нет никакого гиперзвукового вооружения, потому что это все мультики, которые Путин нарисовал в 2014 году. Да-да. А сегодня в ролике я вам чуть подробнее расскажу об устройстве, назначении и технических характеристиках некоторых несуществующих российских ракет. И начнем мы, пожалуй, с самой простой, с ракеты «Калибр». Чтобы создать такую ракету, недостаточно набить рандомную трубу порохом и поджечь. Нужно еще грамотно написать для этой ракеты полетное задание, которое поможет ей поразить цель с высокой точностью. И такими непростыми вещами занимаются российские программисты, которых, по мнению украинских военных, тоже не существует. Но специально для тебя открыт онлайн-курс обучения программированию. Присоединяйся к обучению и получишь навыки работы программистов программистам или аналитикам. Обучайся программированию, если хочешь иметь возможность работать удаленно или в офисе. Ведь все гораздо проще, чем ты думаешь, потому что ссылка на онлайн-курс обучения программированию находится в описании к этому ролику, а по окончанию обучения ты сможешь дополнительно пройти бесплатную практику как первый рабочий опыт и указать этот опыт в резюме для поиска высокооплачиваемой работы. Не теряй времени, ведь профессия айтишника дает мужчине финансовую свободу, о которой ты так давно мечтал. Трудно сказать, сколько всего было выпущено ракет по объектам ВСУ в Украине за всю спецоперацию. Аналитики уже сбились со счета, но основная часть ракет принадлежала к семейству ракет, которое мы называем «Калибр». Давайте посмотрим на это семейство повнимательнее. Первое боевое применение калибров было осуществлено по объектам запрещенной организации «Исламское государство» в Сирии. Тогда калибры были выпущены с кораблей, которые принадлежали Каспийской флотилии. И до точки назначения они пролетели более 2000 километров, что вызвало закономерный шок у военных аналитиков, находящихся за пределами нашей страны. Ведь они полагали, что дальность этой ракеты не превышает 300 километров. Как же так получилось? Что же такого допилили в калибре, что он стал летать на такую дальность? По выхлопу ракеты калибр можно предположить, что она твердотопливная, однако это не так. Твердотопливный только стартовый ускоритель, а основную часть пути ракета преодолевает за счет небольшого и весьма экономичного турбореактивного двигателя тягой в 80 килограмм. Турбореактивный двигатель тягой 80 килограмм будет расходовать приблизительно 40 литров горючего в час. И учитывая то, что ракета движется со скоростью в 0,7 м, 2000 километров и чуть больше, она пролетает примерно часа за три. Поэтому можно предположить, что на ее борту жидкого топлива хранится около 120 килограмм. Из открытых источников можно узнать о том, что существует несколько вариантов ракеты калибр. Есть крылатые варианты, а есть варианты даже торпедные. По информации из Википедии, ракета «Калибр» не летает на расстояние более 300 километров, но в Википедии рассмотрены только экспортные варианты, то есть те варианты этого вооружения, о которых знают действительно все, которые может купить в принципе любая страна и поставить к себе на вооружение. А для себя у нас есть варианты, как вы понимаете, уже с дальностью до 2500 километров. «Калибр» это весьма умная ракета которая умеет летать с огибанием рельефа местности на низкой высоте поэтому радарами ее засечь получается не всегда над уровнем моря она летит на высоте даже около 20 метров а над сушей летит в основном на высоте около 150 метров но может спуститься и ниже все зависит от конкретного рельефа над которым передвигается эта ракета Основными носителями нашей крылатой демократии являются корабли проектов «Каракурт», «Буян-М», подводные лодки проекта 636 и 637. Более серьезными носителями являются корветы проекта 2380 и фрегаты проектов 11356 и 22350. А самый весомый носитель – это многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885 «Ясень». В России ничего нет, говорили они. Не существует ни ракет, ни подводных лодок, ни корветов, ни фрегатов, ни даже буксиров никаких. Между тем, ракета «Калибр», по мнению наших геополитических противников, не существует даже в контейнерном варианте, который контейнер можно устанавливать в принципе на любой сухогруз и стрелять прямо оттуда. Ракета «Калибр» самая массовая, самая недорогая, существует во множестве различных вариантов и ставить ее можно куда угодно и при этом стрелять на 2500 километров. И как я уже говорил, изготавливается в том числе и на экспорт, но с весьма кастрированной дальностью полета до 300 километров. Меня мучает один вопрос, на который я не знаю ответа. Каким образом запускается в калибре турбореактивный двигатель? Вряд ли он запускается в момент выброса из транспортно-пускового контейнера. Скорее всего, запуск турбореактивного двигателя происходит уже в воздухе. Но каким образом? С помощью отдельного стартера, который отжирает массу у ракеты, или с помощью набегающего потока воздуха, который возникает в результате работы стартового твердотопливного ускорителя? Как я уже говорил, вариантов исполнения ракеты «Калибр» существует великое множество. И не стоит путать эту достаточно простую ракету с более серьезным оружием, с гиперзвуковым кинжалом и с гиперзвуковым цирконом. «Калибр» является дозвуковой ракетой и скорость его полета равняется всего лишь 0,7 от скорости звука. Кинжал не разработан с нуля, он является авиационным вариантом ракетного комплекса «Искандер». Вряд ли вы найдете точные данные о скорости ракеты «Кинжал», но согласно мнению большинства военных аналитиков, скорость этой ракеты превышает 12 тысяч километров в час. Достаточно оригинальной идеей было разместить эту тяжелую ракету на самолетах. И самым первым воздушным носителем для гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» стал самолет МиГ-31БМ. Точнее, его модернизированная версия МиГ-31К. Миг-31 фактически является первой ступенью ракеты Кинжал, но поскольку сам Кинжал обладает весьма внушительными габаритами и массой, пришлось переделывать сам самолет. Когда несколько лет назад в сети появились первые фотографии самолета миг 31 к с подвешенным к его брюху кинжалом это вызывало усмешку и недоумение а зачем собственно эту тяжеленную ракету нужно было подвешивать на миг-31 ведь для того чтобы он смог ее нести, его пришлось лишить всей остальной его боеспособности снять с него по максимуму э, все оборудование мешающее облегчить массу еще и вырезать специальное э, углубление в корпусе для того чтобы туда встал вот так вот хвостовой стабилизатор от кинжала который ну просто не помещался ведь если ракету подвесить чуть ниже она уже начнет скрести по взлетной полосе у некоторых экспертов вызывал вопросы обтекатель ракеты кинжал который был выполнен в белом в цвете и скорее всего по их мнению был радиопрозрачным потому что ракета должна была как-то ориентироваться на местности и понимать куда лететь Согласно данным нашего Министерства обороны, кинжал не только летит в цель, но еще может и маневрировать, избегая зон ПВО, либо каких-то атакующих противоракет. И тут совершенно непонятно, каким образом он это делает. Ведь когда вы движетесь на скорости в несколько раз быстрее звука, вас начинает обволакивать э, плазма, которая появляется в результате соприкосновения на такой скорости ракеты э, с атмосферным воздухом. А эта плазма не является радиопрозрачной. И мой главный вопрос по кинжалу, это не его скорость, а то, каким образом осуществляется маневрирование. За счет чего? Как устанавливается связь с ракетой, которая летит в облаке плазмы? Либо российские военные научились каким-то образом пробивать плазму радиосигналом, либо они изобрели какой-то новый способ связи. Существует еще один фантастический вариант, который может нам прояснить эту ситуацию. Может оказаться так, что кинжал не является маневрирующей ракетой. Возможно, он наводится на цель заранее, а когда выходит на гиперзвук, прекращает всякие маневры. И просто разгоняется и просто уже бьет в заданную точку. Согласно имеющимся данным, круговое вероятное отклонение высокоточных ракет у нас не превышает 1 метра. То есть с вероятностью в 50% она попадет в заданный круг диаметром 1 метр. А вот на вопрос, почему надо было пожертвовать боеспособностью H-10 истребителей МиГ-31БМ, для того, чтобы они могли носить кинжал, существует вполне... Объяснимый ответ. Да, кроме кинжала этот истребитель больше ничего нести не может и больше ни на что он не пригоден. Такова суть его переделки. Давайте представим сухопутный ракетный комплекс Искандер, вариантом которого является кинжал. Вот чтобы с него сделать какой-то залп в сторону вероятного противника, его нужно поближе подкатить к этому противнику на расстояние около 2000 километров, потому что дальность Искандера и дальность кинжала это одна и та же фактически ракета около 2000 километров а вот если подвесить на самолет то тогда нет необходимости подкатывать эту медленную технику к тому месту откуда мы хотим произвести выстрел достаточно поднять самолет долететь еще на 1000 на 2000 километров куда нам там надо оттуда не входя в зону пво противника выпустить этот кинжал и дело в шляпе но почему все-таки ее разместили на МиГ-31? Оказывается, существуют варианты подвески э, кинжала на самолет Ту-22М3. Он сможет нести 4 таких ракеты и э, вполне возможно подвеска этой ракеты на ракетоносец ту 160 но поскольку Ту-22М3 и Ту-160 изначально предназначены для ношения другого вооружения, их тоже придется переделывать. Видимо, переделка МиГ-31БМ была не настолько масштабной и не настолько дорогой, чтобы просто это не взять и не попробовать. Да, для этого можно пожертвовать 10 МиГами, которых на самом деле намного больше, чем Ту-22М3 и Ту-160. Но на этом песни российского гиперзвука не заканчиваются, потому что существует еще одна интересная ракета, которая вряд ли будет применена в спецоперации на Украине, потому что у нее несколько другое назначение. И дальность поменьше, и цели совершенно другие. Речь идет о гиперзвуковой ракете «Циркон». Точных характеристик Циркона вы не найдете. Все-таки ракета является секретной и очень новой. Поэтому данные по дальности по ней разные. Некоторые источники говорят, что это 450 километров. Некоторые говорят, что 600 километров. И некоторые говорят, что 1000 километров. Длина приблизительно около 9 метров, возможно 8, возможно 9,5 и длина эта тоже вычислена приблизительно на основании известных габаритов пусковой установки, из которой будет запускаться циркон. Предположительная скорость более 8 м и вес боевой части тоже предположительно около 300-400 килограмм. Необычный внешний вид этой ракеты обусловлен тем, что она имеет гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Такой двигатель не содержит в себе даже движущихся частей. У него нет лопаток, нет компрессора. Давление в нем формируется набегающим потоком воздуха. Но чтобы выйти на такое давление, нужно развить достаточную скорость. Поэтому циркон первоначально разгоняется мощным ускорителем. И только потом ускоритель отстреливается и включается в работу гиперзвуковой воздушно-реактивный двигатель. Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, проблем у такой конструкции ввоз и маленькая тележка. Во-первых, на гиперзвуковых скоростях нужно обеспечивать достаточное охлаждение. Охлаждение именно корпуса, потому что нагревается он весьма не слабо из-за трения о воздух. И если гиперзвуковая ракета Кинжал большую часть своего пути летит на высотах 12-20 километров, где сопротивление воздуха не такое серьезное, то Циркон летит на низкой высоте, потому что предназначен он изначально для уничтожения авианосцев. Проблемы охлаждения корпуса этой ракеты могли быть решены разными способами. Например, можно охлаждать топливом. Второй вариант это частичное плановое обгорание обшивки, которая обшивка возможно некоторое время способна защищать все остальное оборудование, находящееся внутри от высоких температур. Сам по себе гиперзвуковой воздушно-реактивный двигатель, несмотря на простоту его конструкции, сталкивается с проблемой именно материалов, которые способны выдержать огромные температуры. И вполне возможно, что... Именно из-за этих температур дальность циркона не будет превышать там, 450, 600 или 1000 километров. Не сможет он долгое время двигаться на низкой высоте в плотных слоях атмосферы, чтобы совсем не сгореть. Есть еще один предположительный вариант работы циркона. Возможно, он движется не всю дорогу на максимальной скорости, а какую-то часть пути движется за счет своего ускорителя. И движется на относительно небольших скоростях, когда облако плазмы его еще не обволакивает. И в этот момент он, возможно, вычисляет траекторию до авианосца, а в тот момент, когда выходит на гиперзвук, прекращает общаться с внешним миром, поскольку находится в облаке плазмы и под воздействием очень высоких температур. Некоторые умные головы уже посчитали, что кинетической энергии циркона, разогнанного до скорости 8М, вполне хватит, чтобы пробить авианосец от носа до кормы. Так как циркон предназначен для уничтожения именно авианосцев, размещается он, соответственно, на кораблях. Утверждается, что циркон умеет маневрировать, хотя не совсем понятно, зачем ему эта маневренность нужна. С другой стороны, если целью является движущийся авианосец, то за то время, когда циркон к нему начинает подлетать, авианосец может уйти на значительное расстояние и ракета может тупо промахнуться. Поэтому ей каким-то образом надо постоянно наводиться на эту движущуюся цель. И здесь опять встает тот же вопрос, который я задавал по кинжалу. Каким образом ракета держит связь с внешним миром, если она на гиперзвуковой скорости обволакивается плотным облаком плазмы, через которое никакой радиосигнал не проходит. Большая часть информации, которую я вам изложил в этом ролике, не претендует на стопроцентную достоверность, потому что вряд ли кто-то вам будет раскрывать всю подноготную современного российского вооружения. Мне бы хотелось лишь одного, чтобы люди перестали говорить о том, что в России ничего нет. Ну и еще мне хотелось бы, чтобы люди не путали перечисленные ракеты между собой, не путали гиперзвук с дозвуком, не путали «Карильбр» с кинжалом и с «Цирконом», и тем более не путали его с «Бастионом». Бастион является береговым ракетным комплексом, предназначенным для защиты берега от внезапно появляющихся корабликов. В нем тоже реализовано много интересных фишек. Но это уже совсем другая история. Если хочешь поддержать канал, поставь лайк и стань его спонсором по ссылке в описании через сайт Бусти. Спасибо за внимание. Всем всего доброго и мирного вам неба над головой.